Вот мой проект по технологии уже на велосипеде, уже прям все так и останется. Во-первых, чтобы включить питание, надо нажать на эту кнопку. Включается питание. После этого мы можем пользоваться всеми его функциями. Следующая кнопка у нас включает вольтметр. На камере он мигает, но так он светится сразу. Ну так светится вот. Дальше. Можем выключить пока что. Чтобы включить поворотник, нам нужно, вот так видно, перевести эту кнопку вот сюда, допустим, левый. На приборной панели загорается зеленый стадиод, который показывает, что левый поворотник включен. Также отойдем назад. Тут мигает поворотник. Дальше аккуратненько проходим вперед. С этой стороны тоже мигает поворотник. Также с другой стороны. Поворотник мигает, тут. На приборной панели и уже вот здесь те звуки которые вы слышите при включении поворотников это у меня тут моторчик стоит чтобы хоть какая-то нагрузка была то что диоды мало жрут и для этого я поставил моторчик потому что так крыле не работало. дальше мы можем нажать на эту красную кнопку включить задние красные фары и также спереди вот габаритная вот эти вот их наверное сейчас не видно вот они светятся дальше что еще я могу рассказать также здесь стоит вот здесь вот стоит маленькая батарейка если аккумулятор разрядился можно поставить к ней а, пока мультимедиа систему не доделал даже магнитого короче, короче легче сказать то что нужно с усилителем возиться так бы она работала еще у нас вот здесь сбоку есть кнопочка Сейчас на положении включенном. И с этой стороны контакты. Можно вот так открыв вставить что-нибудь, если нужно срочно что-то запитать. Дальше. Давайте выключим. Габариты. Можем включить низкий уровень света. То есть включит только одна лампа. Вот такая кнопка. Также на приборной панели это все загорается. Можем выключить ее и включить второй режим. Тут уже горят два фонаря сейчас плохо видно но так все хорошо работает но вроде бы в принципе пока что все дальше это все вот эти вот количество огромное проводов изоленты замотаю все будет красивенько и нормально более-менее